Медиагруппа «Авангард» представляет. Друзья, привет! Рад приветствовать на нашем традиционном ежегодном сок-форуме. Мне сегодня вы честь провести круглый стол на тему промышленный сок, необходимость, функции, векторы развития. И прежде чем мы перейдем к обсуждению, к задаванию вопросов, я представлю своих коллег, которые согласились сегодня поучаствовать. Это Дмитрий Доренский руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies, Антон Кокин, начальник управления средств защиты ИТ-инфраструктуры трубной металлургической компании, Антон Шипулин, менеджер по развитию решений по промышленной кибербезопасности лаборатории Касперского, и Алексей Гуревич, член СИГРЭ, член Центра компетенции кибербезопасности НТИ EnergyNet. Коллеги, рад видеть вас в нашей студии. Наконец-то мы встретились. И прежде чем мы перейдем к обсуждению, чем, прежде чем я начну вам задавать вопросы, я хочу немножко э, рассказать, что же из себя представляет сервис по мониторингу э, информационной безопасности в СУТП. Если говорить о технологическом процессе, то э, можно его представить в виде э, классической пятиуровневой модели. Да? Если на нижнем уровне мы посмотрим, то увидим здесь, соответственно, датчики, клапана, задвижки. На второй уровень, если поднимемся, то увидим там уже контроллеры, которые соединяются с третьим уровнем, на котором находятся армы операторов, э, сервер скада и, например, сервер э, резервного копирования. Дальше хорошим тоном уже сейчас является создание демилитаризованной зоны, в которой... Э, из которой дальше все поднимается на уровень мест и корпоративных информационных систем, в том числе и СИЕМом, И который зачастую находится именно там. Так. На данный момент мы в Соларе умеем собирать информацию, начиная со второго уровня, с уровня контроллеров и выше. Соответственно, для этого мы ставим сервер коннекторов, который собирает с э, выделенных нами устройств информацию и отправляет ее в Сием. В Сиеме она проходит обработку. Через э, защищенный канал к Сиему подключаются сотрудники э, Ростелеком Solar и проводят э, анализ. Да, выявляют инциденты, которые дальше мы отправляем, собственно, нашему заказчику. В целом, э, Технологический процесс выглядит примерно так, есть разные вариации, но вот если усреднить, то можно встретить э, именно такой процесс. Что касается того, что мы уже умеем и к чему мы стремимся. Мы на данный момент уже умеем собирать информацию с э, контроллеров таких вендоров, как Schneider Electric, Siemens и работаем над тем, чтобы э, список этих вендоров расширялся. Также мы прорабатываем сбор информации со специализированного программного обеспечения. Это такие, например, с популярных версий SCADA систем. И также работаем над тем, чтобы улучшить и дать уникальные дашборды для наших заказчиков. И э, прежде чем я задам, начну задавать вопросы моим коллегам, э, я хочу запустить голосование для аудитории и попрошу э, вас, коллеги, которые смотрят нас, ответить на вопрос. Какие услуги будут наиболее вам интересны, естественно, в развитии Азиас УТП, помимо традиционного мониторинга информационной безопасности? Здесь можно выбрать до четырех вариантов ответов. И э, я сейчас быстренько по ним пробегусь, что мы имели в виду, когда их, собственно, составляли. Первое, первое – downtime и uptime а с УТПшного оборудования, то есть сколько оборудования проработало, какие контроллеры, например, чаще всего выходят из строя. Второе – учет рабочего времени операторов, то есть посмотреть, э, насколько они халтурят или не халтурят. Третье. Аналитика подключения к оборудованию с УТП. Эта функция будет полезна тем, кто имеет э, свое технологическое оборудование на обслуживание у подрядчиков. И также можно будет смотреть на то, когда ваши инженеры подключаются к оборудованию. Контроль версий проектов ПЛК и SCADA систем. Ну, здесь, я думаю, все понятно. Э, элементы МЕС. Не все, к сожалению, имеют МЕС-системы, но тем, кто... Хочет э, какие-то кусочки иметь, мы можем предложить такие, э, такую услугу. Информирование об опасных значениях параметров технологического процесса. Ну, например, параметр выходит за пределы. Мы это идентифицируем как инцидент, и э, наши аналитики отправляют информацию ответственным сотрудникам в виде смс оповещения либо через э, электронное письмо. Седьмое – мониторинг нагрузки на вычислительные средства с УТП. Тут, я думаю, тоже всем все понятно. Восьмое – отчеты по имеющимся уязвимостям. Мы не всегда можем использовать сканер, да, но мы знаем, какое оборудование каким уязвимостям подвержено. Соответственно, после инвентаризации мы можем вам подсказать, какое оборудование как вам стоит защитить или воспользоваться компенсирующими мерами. Девятое, как раз таки, инвентаризация программных и технических средств. Вы наконец, заключительное, десятое, автоматизированные советчики. То есть э, у нас довольно большое количество клиентов, мы обрабатываем информацию у них им на основе этой информации можем давать рекомендации, советы по тому, как, какое, какие средства защиты вам стоит приобрести и как их, собственно, э, использовать и конфигурировать. Напомню, что можно выбрать до четырех вопросов, точнее ответов. Так что прошу вас, пожалуйста, голосуйте. А мы -то, тогда переходим к вопросам, коллеги. Я первый вопрос задам Алексею Гуревичу. Алексей, а нужен ли на самом деле мониторинг СУТП? Если да, то какие проблемы он, собственно, может закрыть? Мне кажется, тут ответ вполне себе очевидный. Безусловно, мониторинг СУТП нужен помогает решать такие задачи, как контроль состояния оборудования технологического, помогает мониторить вопросы, связанные с нормальным режимом работы программного обеспечения. Мониторинг помогает решать вопросы балансировки периодически, загрузки оборудования того же самого. Конечно же, при помощи мониторинга мы можем повышать надежность функционирования объектов Промышленных объектов а с УТП систем, так как так, такого класса системы безусловно помогают прогнозировать потребление замены оборудования, тем самым повышая, собственно говоря, его надежность. Это если говорить о, о классических построениях систем мониторинга технологических процессов. Если мы перейдем дальше в область информационной безопасности, то э, внедрение механизмов мониторинга позволит э, нам э, получать э, актуальные сведения по сработкам средств защиты, как, э, как средств защиты, так и, так и самих систем. И, собственно говоря, здесь мы сможем... Э, более очевидно понимать, куда нам необходимо направлять свои силы и средства для обеспечения для защиты объектов критических. И также мы сможем, в частности, настраивать процессы управления инцидентами информационной безопасности. Но помимо вопросов, нужен или не нужен, он ответ очевидно нужен, я бы еще, наверное, добавил, что чего не хватает, собственно говоря, на настоящий момент. И вот здесь на самом деле достаточно много экспертов занимается этими вопросами, в частности в той же самой организации Сегре, которую я сегодня представляю, есть международная рабочая группа, есть зеркально-российская рабочая группа, силами которой сейчас разработан Опрос по использованию security operation центров в OT-технологиях для повышения социальной современности персонала, который занимается вопросами кибербезопасности. В рамках, как раз в рамках опроса как раз исследуются исследуются такие вопросы, как существующая международная нормативная база, какие вопросы требуют развития в действующем законодательстве конкретно Российской Федерации. А также планы есть по написанию технической брошюры, брошюры которая будет описывать архитектуру построения систем мониторинга СУТП. Uh -huh. Спасибо, Алексей. Будем ждать тогда результатов этого вопроса, с, уд с удовольствием ознакомимся. Uh, Антон Кокин, ну, тогда тебе аналогичный вопрос. Нужен ли мониторинг СУТП и какие он решает вопросы? Ну... No. <coughs> Отвечая на данный вопрос, тем более на СОК-форуме, на сессии мониторинга с ТП, крайне сложно ответить, что нет, конечно, он не нужен. Но я не могу не согласиться с, с теми доводами, которые вы преподнесли ранее. Я бы хотел обратить на другое мнение. Вот С точки зрения бизнеса мониторинг нужен, только если кто-то смотрит в этот мониторинг. Кто-то смотрит в эти отчеты, и их кто-то анализирует. Если у бизнеса или у процессов, которые сейчас есть, заказчики, есть и силы, и желание смотреть на те. На те результаты, которые дает мониторинг, то да, конечно, он нужен. То есть надо идти не от постановки вопросов в принципе, что он нужен. Да, он понятно, что он может реализовать а, как вопросы операционной деятельности, помогать выстраивать а, а, задачи бизнеса, так и с точки зрения безопасности. Но а сам вот мониторинг ради мониторинга, он не принесет никому а, результатов. Поэтому... А, вот этот фактор я хотел бы отметить. И второй важный момент, что особенно в промышленном сегменте мы не всегда можем получать данные не только из-за того, что их там нет или нам неинтересно, а здесь еще технически есть определенные ограничения, прежде чем подойти к этому вопросу, нужно выстроить в том числе вопросы технологические. тот же самый с вашего слайда правильно получать данные с зоны но они но она эта зона должна быть уже сначала то есть надо реализовать энное количество мер для того чтобы мониторинг был возможен в принципе ну я бы вот наверное так спасибо большое тогда перейдем к нашим вендорам Вопрос э, к вам. Коллеги, Учитывается ли особенности СУТП и промышленных средств защиты информации при разработке вообще СИЭМ-систем? Да, если да, то какие? Дима, давай тебе первым отвечать. А, ну, э, мы как разработчик э, СИЭМа э, уделяем больше внимания возможности, э, расширению возможностей продукта как такового. Вот. И со стороны разработки, со стороны продукта для нас стоит задача ну, в первую очередь поддержать максимально возможное количество источников, данных, событий, чтобы можно было собирать из демилитаризованной зоны, и с нижних уровней систем. Вот. И второе – это наполнение экспертизой, именно вот, продолжая мысль. Антона, то, что на предприятиях, э, во-первых, есть кон конечные пользователи этой информации, э, результатов мониторинга, да, и СИЭМ как инструмент должен дать, э, давать четкие, понятные ответы на вопросы, которые есть, например, у бизнес-пользователей или у, э, ну, например, там, эксплуатационного персонала тех же систем. То есть, и э, вопрос именно в том, кто эту экспертизу в СИЕМы приносит? Ведут вот. кадрового голода, отсутствия экспертизы непосредственно на предприятиях, да, и по понятным причинам закономерно, что эту экспертизу в СИЕМы будут закладывать разработчики, поставщики систем. И еще, еще один момент, который хотелось бы. Ну, как бы, на котором захотелось бы заострить внимание, именно в контексте учета специфики сиемами при использовании для технологических сетей. Здесь такой вопрос пограничный между возможностями продукта. И возможностями инфраструктуры, а также теми, кто, собственно, внедряет и вводит в эксплуатацию. Потому что какой бы продукт хороший, умный не был, да, и если даже умеет работать сам по себе без пользователей, да, давать какие-то результаты, ну, гипотетически, вот, то если его неправильно внедрить или а, там, прийти на инфраструктуру, которая, в принципе, не готова к таким решениям, то смысла таких продуктов, какие бы не ни были, просто нет. Спасибо, хорошее мнение. Антон. Ты согласен Я могу... с Дмитрием? Тут мало с чем спорить, с тем, что он сказал. Я могу лишь привести пример, что не только вот коллеги, но и другие вендоры идут в сторону поддержки специфики Сиема, и не только Сиема. Да? Важно не только, чтобы Сием, как корневая часть сока, умел понимать специфику СУТП. Ну, надо, чтобы и сами средства защиты понимали эту специфику, и остальные процессы сока бы понимали эту специфику. Но СИЕМу важно, да, как корневому элементу, ему нужно понимать модель данных ассетов СУТП, да, что они специфичные поля имеют, они могут отличаться от IT-поля. Это тоже важно, этот фреймворк ассета иметь внутри СИЕМа. Нужно понимать те специфичные события, техники и угрозы, которые есть именно для для СУТП для этого как раз отлично сейчас многие вендоры ориентируются на майтры в принципе и на майтры for ICS которая недавно вышла относительно в частности да. и мы видим такие примеры есть я в частности могу сказать пример со Спланком Спланк недавно выпустил свой специализированный аддон для соответственно OTI систем да, и в эту сторону двигаются остальные вендоры просто это одна из громких новостей была в последнее время. лаборатория Касперского до недавнего времени было только разработчиком средств защиты, но не было разработчикам СИЭМа В этом году а, был публичный анонс, что мы начинаем разработку своей CM-системы. И уже внутри нашей команды обсуждая... Поддержку, поддержку этой CM-системой различных продуктов нашей компании, в том числе и наших индустриальных продуктов. Мы уже предъявляем эти требования, и коллеги уже закладывают их внутрь. Поддержку всех полей, ассетов индустриальных и, соответственно, умение как бы, стандартизацию событий именно для технологических атак, для технологических сетей. Спасибо, хороший маркетинговый пич. Дим, для спланка, согласен. Да, спланка, особенно которая в России, нет в России да. присутствует, не, не жалко, только, только на отдельных предприятиях, которые успели его купить. Да. Дим, ты что-нибудь что согласен? А, ну, я, я хотел бы только добавить, что когда э, рассуждают о применимости СИЕМов для технологических сетей, то всегда уходят вот в какие-то технические аспекты, да? то есть агенты, база там, правил, фреймворков, какие-то возможности, вот. но никогда не говорят о том, для, для чего внедряют такие системы? Да, если мы говорим даже про мониторинг хотя бы, да, то мониторинг это в первую очередь процесс, который э, так или иначе должен быть выстроен э, внутри э, пользователя, да, то есть внутри предприятия. Вот. И а, иметь функцию мониторинга, это не значит реализовать процесс мониторинга. Mm -hmm. вот. И опять же повторюсь, что как бы, если не готов персонал, если нет а, процессов, а, компания не готова, инфраструктура не готова, то говорить о технических аспектах а, продуктов в принципе, ну, можно конечно, но смысла в этом большого нет. То есть до, до этого нужно дозреть. Продукты сейчас, вот, если говорить про Сиема, там тот же сплан, там MaxPatrol, Сием, соответственно, в части объема экспертизы, которая в них попадает, вот, они идут намного быстрее, нежели, например, потенциальные клиенты успевают там, построить хоть какие-то процессы или подготовить свою инфраструктуру для применения. Вы у нас на то и визионеры, чтобы говорить нам, куда идти. Следующий вопрос, Антон Кокин. Как вы считаете, нужно ли промышленному СОК? расширять свой функционал за пределы классических услуг информационной безопасности? Mm -hmm. Или только там остаемся, вот, информационной безопасности, и сидим, э, смотрим только события и инциденты вылавливаем? Ну, да, давайте начнем с того, что с, с, с моей позиции, э, в моем нашем видении, как группа компании ТМК, мы не понимаем, что такое промышленный сок как таковой. Мы понимаем, в общем, есть э, определенные процессы информационной безопасности. Они должны удовлетворять интересам бизнеса. Просто у бизнеса есть различные активы, которые он эксплуатирует и в различной технологической среде. И бизнесу важно, чтобы те угрозы, которые у него конкретного есть, вот то есть промышленные предприятия, да, там мы катаем трубы, и непрерывность этого производства для нас является кровью жизни. Есть предприятия, и в нашем случае мониторинг промышленного сегмента, это критический процесс, к которому надо стремиться. Ну, как я озвучил и озвучиваете вы, коллеги, что есть энное количество технологических аспектов, которые препятствуют вот сходу перейти к этому процессу. Но... А есть предприятия, у которых там, антифрод более важный и критичный, потому что они там другим бизнесом занимаются. Поэтому СОК этого предприятия должен решать эти задачи. Но отвечая, ну, отвечая на этот вопрос, в принципе, там, должен ли СОК выходить за рамки? Если, если мы рассматриваем коммерческий СОК у бизнеса, вот клиент у них требует выйти за рамки, наверное, он должен, чтобы как бы, продавать свой бизнес. А если вы строите свой сок, и у вас это критичный процесс для вас, ну, наверное, нужно отходить от этих приоритетов. И тогда, да, вы должны в том числе и мониторить промышленный сегмент. Дмитрий, а ты как считаешь? Я соглашусь с Антоном, мне просто нечего добавить. Естественно, соки должны уметь то, что от них требует Пользователи коммерческие или если у кого-то есть собственный сок. Вопрос о том, должны ли быть это два разных сока, то есть корпоративный и технологический. Здесь, наверное, каждый, каждый владелец сока решает сам. Единственное, на чем... Хотелось бы, чтобы фокусировались на, не на том, делать два сока или один сок, но мощный, а в принципе о готовности и зрелости security operation центров. Вот, ты показывал на своем слайде, что вы можете и то, и все, и пятое, и десятое. Да? То есть в принципе, если сок в принципе дозрел до того, чтобы работать и давать какую-то пользу при использовании в технологических сегментах, ну, окей, сок готов. Использовать, не использовать, тут вопрос уже, соответственно, у владельца этого сока. Здесь больше хотелось бы не, вот, не каких-то, опять же, технических моментов, два или один, а просто умеет или не умеет. Антон Шипулин, вот, ну, нужно ли расширять... А, Во-первых, СОК должен быть один, и это просто неоспоримо, это, да, это не обсуждается. Мы с Димой постоянно зарубаемся, но СОК должен быть один, и я с Антоном согласен. Во-вторых, расширять. А если у вас есть и данные, и вы на этих данных можете построить дополнительную аналитику, и она даст кому-то дополнительную пользу, то почему бы и не делать? Ты показал в вопросе примеры использования, да, примеры KPI, которые, могут быть, ну, которые может показывать СОК. Дополнительная информации. Если эта исходная информация есть уже в СОКе, либо есть, как сказать, capacity, чтобы получать эту информацию с дополнительных источников, сделать эту аналитику и помогать этой информации, допустим, подразделению по промышленной автоматизации, и для этого не требуется огромных усилий, почему бы это не сделать? Но я все равно считаю, что это никогда не заменит специализированные системы. СОК, СОК никогда не будет, как бы, control room для АСУТП. Да? Он будет какой-то вспомогательной информацией. Если эта информация есть почему бы ее не использовать? Ну, понятно, что у нас есть технологический процесс, который э, правит миром, а мы все сбоку стоим и обслужим его. Как дополнительная справочная информация, которая может быть полезна, почему да. нет? Алексей, ну, коротко. Вы, ты... Ну, я, наверное, добавлю, да, сюда. на самом деле трудно спорить с каждым из ребят. Можно только добавить, что построение сока должно, наверное, вестись... Как Дмитрий правильно говорит, не со стороны закупки технической коробки, которую нужно поставить, вывесить большой монитор и сказать, вот она работает, смотрите, мы получаем данные. Нужно отстроить изначально процессы, правильно их описать и договориться с бизнесом о том, что вот данные конкретно процессы они достаточно критичны, они у нас структурированы, мы понимаем, как техно, техно, те же самые технологии работают с ними. Мы понимаем, какую информацию мы должны получать на выходе, на что мы должны реагировать. И это достаточно должно быть четко прописано в, инстру, в, ну, в документах в инструментах документального уровня на базе СОКа. И вот только после этого он будет работать. На самом деле, здесь не важно, один будет сок, два сока. Делаем мы комплайенс с точки зрения законодательства 187-го федерального закона. Или мы там соответствуем риторике бизнеса и строим процесс мониторинга непрерывный. Вот могу добавить так. Вот. Да, а, У тебя даже на слайде было, то есть, ряд функций в голосовании, которые были, ну, скажем так, они пограничные, они могут выполняться э соками, они могут выполняться диспетчерскими центрами. Да, ну, контроль, например, критичных технологических параметров. Например, вот у коллег из лаборатории есть продукт, который там, за счет супермеханизмов машинного обучения умеет, умеет контролировать выходы технологических параметров за какие-то границы или даже прогнозировать. Вот. И здесь есть риск то есть, навялить на сок функции, которые ему не свойственны, и в принципе они не нужны с точки зрения обеспечения или управления кибербезопасностью на предприятии. Вот. И а, когда ну, технически, например, есть возможность это все развить, построить, то получается дубли, дублирование функциональности, дублирование процессов. И, собственно, персонал ну, начинает, собственно, его нельзя, очень трудно с ним работать, как с системой, с людьми и процессы выстраивать. Главное, чтобы сохранить вот этот баланс и лишних функций, задач не вешать на security operations. Ну, вот Ты сейчас рассмотришь я... дублирование как, как что-то плохое, а дублирование может как вспомогательная информация, понимаешь, это может быть помогать им. Она не основная, но вспомогательная, некая консультационная информация. Твои показатели говорят, что у тебя все хорошо, а здесь сбоку идет показатель, что что-то не очень. Стоит перепроверить. Дублирование функций ведет к перерасходу средств и ресурсов у конечных Поэтому я сказал, пользователей. если это не, спо... не стоит больших усилий создать именно такое дублирование. Если больших усилий... Ну, я не знаю соков, которые не требуют создания небольших усилий. Ну, небольших Написание усилий дополнительных приехал. правил корреляции на, на, на, на существующих данных. Почему бы этого не сделать? Ну, это Правильно. вопрос естественно правильной оценки. Я тут не готов в своем воображаемом примере как бы спорить. Хорошо, раунд, господа. Так, давайте по немножко будем футурологами, да, и подумаем, какие векторы развития вообще услуги промышленного сока. Вы видите наиболее перспективными, Антон. Давай, раз уж ты... Знаешь, ну, ну я... Я... векторы развития, скорее всего, они будут, э, соки будут зреть, они э, будут обрастать, э, соответственно, сервисами, э, которые понимают поддержку, да, сервисами, там, с threat intelligence, который понимает промышленную специфику, промышленную малвару, с людьми, которые, с командами, которые будут на втором и третьем уровне по -по понимать специфику. То есть это не э, рост, как сказать... В... Вглубь, да, это рост в вширь, да, они будут поддерживать, точнее, вглубь, наоборот, рост вглубь, когда они будут поддерживать больше, специ, больше специфики промышленной, чем э, больше каких-то дополнительных сервисов. Ну, как, как дополнительные сервисы, мы, собственно, сейчас это обсуждали, больше каких-то э, вспомогательных э, функций для, для, для диспетчеризации, например, э, попытка выявления фрода, в том числе промышленного фрода, да, фрода с, э, с материалами, в, с, фрода с продуктами, то есть, это как возможный вектор дополнительного функционала и дополнительных сервисов для автоматизации. Алексей, как думаешь ты, какие будут у -у -у услуги? Сок через пять лет, какой он будет? Да, какой ну, он трудно будет? Трудно согласиться да. с промышленный, давай. технические с... вопросы, они, естественно, будут активно развиваться. Здесь можно добавить, наверное, еще вещи, связанные с повышением стациональной осведомленности персонала, эксплуатирующего конкретные технические вещи. Вот. Можно сказать, что достаточно глубоко должны, наверное, развиваться соки в части применения тех или иных конкретных протоколов на, ну, при реализации на конкретных там, промышленных предприятиях. То есть должен быть достаточно глубокий разбор того, что происходит на уровне технологических систем. И также понимать непосредственно не только протоколы, но и работу самих процессов технологических. Это пока... Не сильно развито, оно развивается активно, но я думаю, что вот в этом, в этом направлении соки должны достаточно сильно продвинуться в ближайшее время. А если касаться направления в целом развития, и если говорить, например, там, о той же самой электроэнергетике, то э, соки, как я считаю, должны шагнуть в сторону новых технологий, там интернета вещей, интернет энергии, в частности, э -э, расширяться в сторону, но по таких направлений, как э, там, независимые, изолированные, территориально распределенные сегменты сетей, э, так как э, по сути сейчас происходит подключение новых устройств в энергосистему. И если э, на данный момент времени не зафиксировать э то, как они работают, не, стать, не, не начинать мониторить их, их жизнедеятельность, то по сути, в принципе, мы э, повышаем э, достаточно большой, появляется достаточно большое количество рисков новых, и у нас, в общем-то, там расширяется поверхность атаки на те же самые энергообъекты. Поэтому с точки зрения новых направлений, вот они такие приблизительно. Хорошо. Антон, тебе вопрос. Вот как ты считаешь? Компании будут в большей степени строить у себя соки или все-таки отдавать вот эту функцию на аутсорс? Потому что кадровый голод и все смежные Всегда дела. Удаленки. Либо все-таки растить экспертизу у себя внутри компании? Ну, такой, как я, опять же, да, думаю, конечно. да по-настоящему, потому что это достаточно очень сложный прогноз, я вот сегодня рассказывал, был доклад о том, что мы пошли по гибридной схеме. Гибридная схема у нас заключалась в том, что у нас инфраструктура и данные остаются у нас, реагирование остается у нас, партнер это мониторинг и развитие сервиса с его компетенциями. Давайте, давайте я попробую сам сделать. Те компании, которые уже… Мы сейчас, наверное, на, на этапе развития находимся, которые компании уже либо… Зрелые уже, большие компании, либо уже имеют свой сок, либо двинулись в этом направлении. Поэтому зона охвата в основном будет связана с более… Небольшими предприятиями, в том числе из регуляторных требований, и повышение киберрисков, а небольшие компании, это в основном, наверное, аутсорсинг. Аутсорсинг тоже бывает разный аутсорсинг, тем более учитывая, что развиваются различные решения. Ну, например, Какому-нибудь вендору не говорить, но, но, но облачные. Здесь, правда, наша локальная регуляторика может помешать, но давайте так: мир возьмем глобальный: Сием а, в том числе облачные и с точки зрения компетенции, там уже как сервис идет, а, там решаются проблемы сайзинга этих ресурсов. А мы понимаем, что Сием это достаточно дорогое с точки зрения капитальных вложений, решение то вот эти сервисы могут создать им конкуренцию, но кадры все равно нужны даже и для обычных СЕМов, и опыты кадры, и поэтому а там еще проще аутсорсинг делать. Поэтому мне кажется, если брать развитие бизнеса, если мы считаем, что крупные компании уже построили свой сок, то в основном будет расти аутсорсинг, аутсорсинг. А вот, ну, например, мы, а, у нас есть отправная точка, мы не считаем, что это окончательная сейчас вот, вот точка вот гибридной схемы и все. Мы там через два года делаем срез и, возможно, будем строить свой сок, повышая компетенцию именно в тех областях, которые нужны для бизнеса. Но мне кажется, все-таки рост в основном будет связан с аутсорсингом. Спасибо. Антон. Короткая ремарка в поддержку версии роста аутсорсинга. Мы уже видим, что даже вендоры промышленной автоматизации, топовые, такие как Siemens, Honeywell и другие, создают возможности мониторинговых центров, сервисных центров на своей, на своей стороне для оказания как бы, услуг своим потребителям именно их решений по промышленной автоматизации. То есть они тоже в этом видят перспективу и то есть они видят в этом своего потребителя. То есть аутсорсинг будет и не только на стороне вендоров по безопасности, провайдеров по безопасности, но и провайдеров по решениям по промышленной автоматизации. Это уже сейчас происходит, в будущем этого будет больше. Дим, мне тут недавно вопрос задали, можно ли все перевести на аутсорсинг? Если мы говорим про процессы управления безопасностью промышленных предприятий, я считаю, что все перевести на аутсорсинг не получится, по простой причине. А что, что оставляем? Функции реагирования и обеспечения там, надежности систем, то есть их нельзя передать ни под какое СЛ, мое личное мнение, никакому даже продвинутому соку, как, например, ваш. Вот, потому что а, в любом случае а, при возникновении инцидентов, аномалий или каких-то подозрений а, руками на объекте будет работать тот, кто отвечает за данную систему, за данную инфраструктуру. Вот, поэтому а, функции реагирования, скорее всего, они останутся на уровне клиентов, если мы про облачные какие-то сервисы говорим. Вот. Остальное, в принципе, мониторинг, контроль защищенности, ну, наверное, еще может быть патч-менеджмент или обновление, да? то есть если это в функциях центра кибербезопасности есть, то их, скорее всего, оставят тоже на, скажем так, ответственности конечного пользователя, владельца СУТП. Вот остальные сервисы, я думаю, что вполне доступны из облака, от провайдера. Алексей, у нас компании, на твой взгляд, уже созрели для того, чтобы это все в облак, облак, облаками пользоваться? Или мы будем по старинке считать, что у нас есть воздушный зазор, и э, никакой хакер к нам не проникнет? Да нет, ну, наверное, полагаться на воздушный зазор сразу же или в принципе нельзя. Вот. Конечно же, трендом на текущий момент времени 2020 -го года является переход в облачную инфраструктуру. Но мое мнение, что все-таки с точки зрения процессов СОКа компания еще не готова для перевода своей деятельности в облачные технологии. Как, как, наверное, Антон правильно сказал, на самом деле, большинство компаний крупных уже либо на стадии завершения строительства собственного СОКа, и они достаточно много уже потратили и силы, и средств, и времени на его создание. Соответственно, перевод вот прямо сейчас куда-то в облако, получение дополнительных сервисов, это, наверное, скорее нет. А вот развитие малого-среднего предпринимательства с использованием в перспективе облачных технологий, скорее, ну да. Но, но это не сейчас, это чуть-чуть позже. Uh -huh. Спасибо большое. Я предлагаю сейчас вернуться к результатам опроса, посмотреть, что там наголосовали наши э, коллеги и друзья. И мы видим, что на первом месте... У нас такая троица да, вопросов, точнее ответов, которые лидируют. Это отчеты по имеющимся уязвимостям, в том числе мониторинг новейших уязвимостей. На втором месте аналитика подключения к оборудованию, СУТП. То есть это тоже, видите, важно и на третьем месте информирование об опасных значениях технологического процесса. И с небольшим отрывом у нас все-таки уступает 27% считать, что мониторинг нагрузки на вычислительные средства СУТП будет полезным им иметь дополнительные И 24% контроль версий проектов ПЛК, и и систем. Либо это уже делается, либо не так актуально. Дмитрий. Прокомментируй, пожалуйста, как ты считаешь, насколько это отражает твое мнение? о Ну, на мой взгляд, если основаться прямо на результатах опроса, то первый факт, который, наверное, его наверное, более приятно осознавать, что респонденты все-таки понимают, что скада системы уязвимы система СУТП уязвима и что контролировать их защищенность, да, то есть на постоянной основе, то есть уже must have, да, uh -huh. то есть буквально пару лет назад, как бы вот ты говорил про воздушный зазор, да, то есть воздушный зазор была панацея, которая там у осушников решала все проблемы фактически, вот. Про остальные истории, да, то есть аналитика подключения к оборудованию, но это контроль сетевого взаимодействия внутри периметра, ну, если, если правильно интерпретировать. А ну, если это подрядчики какие-то? Если это подрядчики, ну, то есть, грубо говоря, сетевые взаимодействия и подключение внутри периметра технологической сети. То есть, опять же, ну, ну мне, например, приятно осознавать, что респонденты понимают, что... Сети являются непрозрачными, и их нужно мониторить да, на предмет подключения, сетевого трафика, входящего, исходящего и так далее. Вот. По а, опас, а, значению опасных значений технологического процесса, но ну, это как говорил, да, здесь главное соблюсти баланс между задачами а, там, для диспетчеризации и управления безопасностью. Вот. но по остальным, Спасибо, наверное, тебе. не готов. А Антон Кокин, да. как ты, как, как бы ты распределил вот, э, так бы согласился бы с коллегами, mm -hmm. которые сидят по ту сторону экрана, или бы, э, может быть, по-другому бы расставил приоритеты? Ну, для начала я на память помню, что там была э, функция интеризации. Я yeah. ее так коротко назову, она звучит там намного. Потому что даже имея, чтобы нам обеспечивать весь этот функционал. Нам нужно сначала понимать, что у нас есть в сети. А по-настоящему это не такая простая задача, особенно в технологическом сегменте. В корпоративном сегменте мы можем использовать средства каких то активного мониторинга. Мы можем производить интеризацию с помощью различного активного взаимодействия. А в АСУ-ТП связаны в основном с тем, что с энным количеством факторов, там, техническими ограничениями, непрерывностью производства, влиянием на технологический процесс, активное взаимодействие невозможно. А вот как раз имея возможность мониторить э, тот либо сетевой трафик, либо события. Мы можем в том числе производить интервизацию. Что у нас находится в сети, какие хосты э, у нас имеются. И дальше выстраивать как базы все другие процессы. Без этого все остальное ну, как мне кажется и нам кажется не рабочая история. Поэтому я бы его по-настоящему на, на первую историю поставил, а потом, наверное, уже уязвимости. Потому что а, ну, я звучу почему. А в дальнейшем, ну, с другими я, в принципе, наверное, согласен. Там, да, с другим распределением, наверное, я соглашусь. Антон, как ты считаешь, почему контроль версии проектов ПЛК и СКАДа занимает только пятое место? Ну, так Я близко? бы на самом деле не реагировал так вот, что этот показатель за него проголосовал меньше людей, чем другой. Я вообще хотел бы сказать про этот опрос, чтобы я не называл бы это направление развития это не направление развития. Э, многие эти метрики уже сейчас могут быть реализованы в СОКе. И мы знаем, что у некоторых э, промышленная компания они ну, уже реализованы. Например, э, на нашей конференции в Сочи выступал э, коллега из Северстали. И он рассказывал про удачные и неудачные метрики, которые они применяли в своем, э, в своем СОКе. И вот некоторые из этих они уже мониторят. Некоторые были удачные, некоторые неудачные, но тем не менее они это уже делают. То есть это не направление развития, это хороший список, что уже сейчас можно идти на, основе исходных данных и, и, и тех систем, которые дают такие возможности, брать и строить. То есть, а то, как люди определили, что для них приоритетнее, ну это, знаете, как бы ну, кому что больше понравилось. А, все, все хороши. Напомню, и... что у коллеги, который докладывал в Сочи, стоит спланг, да? И они... Что, прости? Я напомню, что у коллеги, и, и, который докладывал в Сочи, стоит планк. да? И это гораздо проще делать, да, эти но... метрики в, вытаскивать, согласись. Алексей, ты как, согласен с распределением? Я, скорее, согласен с Антоном, чем с распределением. И, наверное, еще добавлю, что все метрики, в принципе, действительно важны. Самое главное, тут должно быть целеполагание потребностей бизнеса, на самом деле, от реализации средств мониторинга и процессов мониторинга. И действительно, вот Антон Кокин правильно подметил, что без инвентаризации, без понимания того, что у тебя в основе находится процессов, ты не сможешь нормально отстроить процесс реагирования и мониторинга. Поэтому, безусловно, я бы на самом деле поднял немножко повыше вопросы, связанные с инвентаризацией активов. И не стал бы выпускать те же самые моменты, связанные с управлением уязвимостями на технологическом оборудовании, потому что это действительно очень большая проблема. Обновить какую-нибудь систему информационную с условным Windows XP или еще что-то такое, это действительно большая проблема. И этот процесс, он, наверное, один из таких самых сложных, ну, вообще сложных процессов при построении процессов сока. Вот. И вместе с тем, вот вопросы, которые находятся на четвертом и пятом месте условно, на четвертом и пятом мониторинг нагрузки вычислительных средств и контроль версий проектов ПЛК с кадрой систем. Здесь опять-таки мы возвращаемся к вопросам надежности. И опять-таки здесь ну, нужно общаться с бизнесом. Что же для бизнеса наиболее востребовано? И я думаю, что вопросы надежности, они для них будут все-таки чуть-чуть повыше, чем устранение условного там, инцидента информационной безопасности. Спасибо большое. У нас опять какое-то единодушие. Все друг с другом соглашаются. Никакой дискуссии. А можно вывести вопросы от зрителей? Да. Пока вот выводит. Давайте попробуем посмотреть. Безопасно ли для СУТП использовать облачный сок? Спрашивает нас Иван. А, ну, кто хочет ответить? А безопасно ли для СУТП использовать удаленную диагностику от вендора, производителя промышленного оборудования? А, вот, а безопасно ли, Антон? Ну, вот, вот, вот это на такой же уровень безопасности. Если вы разрешаете удаленный доступ для иностранного вендора внутри вашей системы для мониторинга и администрирования, почему вы должны запрещать вашему доверенному провайдеру сервиса, сервиса мониторинга, например, как вот Solar? Почему угу. нет? Если вы доверяете, то, то безопасно. Я бы добавил просто, что все за... безопасность АСУТП, она зависит от ну, технологий, способов, грубо говоря, взаимодействия между компонентами соков и самими системами, которые под мониторингом. Потому что на сегодняшний момент существует, Конкретные технические решения, которые позволяют однозначно э, обезопасить, э, сделать такое взаимодействие безопасным, даже там, односторонним, если не требуется там, прямое реагирование из соков э, на э, нижние контуры систем. Поэтому здесь вопрос технической реализации больше, нежели… Э, Безопасно как... при определенных условиях. Да. да. Тяжело с вами, коллеги. Давайте Вы, тогда так. Тут... Я немножко да, еще да, да, добавлю здесь. Все, все сильно зависит от модели по-настоящему злоумышленника. Если у вас там ковициальные данные в СУТП, что я сильно по-настоящему сомневаюсь, потому что там доступность информации, непрерывность процесса более критична, то, то, наверное, стоит задумываться, стоит ли его передавать на сторону. Но обычно в данном случае, ну, все зависит от вас конкретно. То есть если, если вы оттуда передаете только данные, связанные с какие-то там, ну, там, сетевые индикаторы взаимодействия, если они для вас критичны и они никому не должны быть доступны на стороне, ну, наверное, для вас это небезопасно. Uh -huh. Но в других случаях ну, возникает вопрос, а почему это должно быть опасно? Ну вот я согласен с Колягой. Есть техническое, огромное количество мер, чтобы, чтобы э, уменьшить эти, даже эти риски можно уменьшить по-настоящему. На uh -huh. Мне кажется, вот интересный вопрос. Это сейчас он куда-то ушел. Да. Какой основной тип атак на СУТП можно выделить? Ну, естественно, Антон. Yeah. Давай. Среди каких типов мы выбираем? Да, тут вопрос, а ну, какие типы так, существуют? Что, что чаще всего детектируется? Да? Что э -э мы видим? Как, как, какие атаки? Чаще Может всего быть, мы внутренние? видим все то же самое, что и в, в обычных сетях. Мы видим... Ну, опять же, чем мне нравится э, таксономия Майтра, э, То, что она хорошо структурировала типы атак, их этапы, их э, цели, да, какие как использовать. Что мы видим в СУТП? Смотря куда смотреть. Если мы видим с точки зрения начального входа, да, например, э, наши например, исследования показывают на основе наших данных, это как всегда почта, флешки, э, что еще, доступ через веб. Все то же самое, что и в обычных сетях. Да? Опять же, что, что мы видим с точки зрения э, там, взаимодействия с, с контроллерами? Да, мы видим, что... Это взаимодействие происходит редко пока, по крайней мере, мы его не видим в технологических сетях, что происходит ну, много, много вредоносных взаимодействий. В основном происходят какие-то случайные вещи, да? то есть подключение подрядчиков, изменение логики без, без уведомления, да, какой-то, потому что нет таких процедур, очень часто все меняется динамично. В этом плане... Ну Вот нужно смотреть на майтры нужно смотреть на статистику существующих атак, да, и на исследования, которые делают исследователи. Угу. Есть что добавить? Ну, в принципе, есть. Я, мы исходим из того, что мы видим в полях, да. То есть, когда мы начинаем разговаривать об угрозах, там и о том, чего боятся люди на производстве, угу. вот. Естественно, люди на производстве боятся, что кто-то залезет к ним в конфигурации, начнет перенастраивать, остановит процесс и так далее. То есть они думают на прикладном уровне, вот. но большинство атак, они эксплуатируют уязвимости операционных систем, сетевого оборудования распространенного и старого, которого полно. Вот. И э, здесь я бы просто смотрел на цели атакующих, да, то есть вот модель атакующего, да, то есть, э, зачем что-то они делают, зачем они атакуют. Вот. И а, если смотреть там, средний такой профиль атакующего, то становится понятно, что им сейчас на данном этапе не интересен прикладной уровень. Им не интересно вмешиваться в какие-то процессы, там, ковыряться с контроллерами, нет. Вот. Основной объем атак -а -а -а сейчас, то есть известных, да, и не очень. Это все-таки атаки шифровальщиков, либо таргетированные, либо массовые какие-то заражения. Вот. И, собственно, там, цель, понятна: это выкуп, обогащение злоумышленников за счет остановки деятельности предприятия. Неважно, это технологический контур, бизнес-контур. На, вот на данный этап, момент времени, то есть на прикладной уровень атак вот, целенаправленных очень мало. Выявляется очень мало выявляется мало. Да. Ну, я или, бы сказал, о них неизвестно, потому не что, слышим, скорее, что они работы. не публичные, как правило, да, то есть то, что попадает в средства массовой информации, это скорее исключение из правил, поэтому здесь ну, мы исходим из того, что известно. Алексей, а на твой взгляд, что чаще, какие эксплуатируют уязвимости в технологической сети, какие виды атак, может быть, или какой нарушитель чаще всего нарушает у нас... Ну, если мы будем говорить там, с точки зрения законодательства, у нас есть э, там, сплоченные группировки на уровне правительства, э, какие-то условные террористы и так далее. Но на самом деле, на практике, не могу не согласиться с Дмитрием, что э, целенаправленного поломки или изучение работы какого-то отдельно взятого конкретного технологического оборудования на текущий момент очень мало. И оно если ну, как бы есть, то оно, как правило, действительно не всплывает где-то в сети, если это не становится там, достоянием общественности через какие-то страховые случаи, например. Поэтому, как правило, действительно здесь основные риски и угрозы, они на текущий момент времени пока, как правило, классические. То есть это Шифрование данных, те же самые, что Антон сказал, рассылки, спа, спам. И вот через эти каналы, через эти угрозы в основном реализуются какие-то вопросы, связанные с безопасностью СУТП. Но в целом, не зря же это направление в конце концов зародилось. И мы сегодня здесь сидим и общаемся о security operations центрах в сегментах СУТП. То есть вопрос он, как бы, становится все более зрелым, как со стороны тех, кто защищает, тех, кто отстраивает данные сегмента защиты, так и со стороны потенциального злоумышленника. Поэтому не исключено, что в ближайшее время будут реально действительно какие-то большие, серьезные э, информационные вбросы, а э, реализация конкретных направленных действий на технологические системы. Mm -hmm. Поэтому эта как бы, ближайшая перспектива, дай бог, она, конечно, не, не будет там, воспроизводиться. Ну, тут есть вопрос про искусственный интеллект. Да, мы видим, что когда к автоматическому анализу мониторинга и краткосрочному прогнозированию будет переход осуществлен. Вообще искусственный интеллект имеет будущее. Давайте вот коротко тезисно: да, нет, и почему. Если отвечать на этот вопрос, то в принципе, уже на сегодняшний день, то есть готовность. Там, решений на рынке, она позволяет к этому перейти. Вот. Вопрос, наверное, зачем? Вот. Прогнозиров... Если говорить о прогнозировании атак или инцидентов, да, именно киберинцидентов, то это скорее вопрос моделирования возможных векторов с учетом уязвимости компонентов, систем, доступности и надежности. Вот. А спрогнозировать, будешь ты скомпрометирован или нет, да, и когда. Ну, наверное, за такие задачи, наверное, просто никто браться не будет в обозренном будущем. Но, в принципе, сейчас технологическая база такая, что, в принципе, это можно реализовывать уже mm -hmm. сейчас. Спасибо. Антон. А еще разок вопрос. Искусственный, нет, вот на это важно Искусственный Искус... интеллект насколько сейчас будет внедряться в… Нет, готовность вроде прозвучал. Готовность. Готовность этого инструмента. С точки зрения кибербезопасности, с моей точки зрения, не готов… Не, не то, что нет подходов к машин-ленингу. Проблема в данном случае с набором данных. Для обучения любых алгоритмов должен быть набор обучающей выборки. И вот этой обучающей выборки, что вот это вот инцидент, что вот это вот действие, которое приводят к, к инциденту, их очень мало для того, чтобы подготовить достаточно рабочие алгоритмы. Хотя это неправильно я сейчас в техническом плане говорю, это не алгоритм. Поэтому мне кажется, пока нет. Все, все, все средства, которые сейчас есть, они рассчитывают на том, вот сейчас смотрится работоспособное состояние и выход за пределы нормального состояния берется. И прогнозируется, что вот сейчас будет выход за пределы нормального состояния. Но, сто, но э, с точки зрения кибербезопасности там слишком много фолз-позитивов может быть. И мне кажется, пока инфраструктура не готова. Спасибо. Очень коротко тогда, Антон, Алексей. Я коротко скажу, что я не специалист по искусственному интеллекту, поэтому могу, не могу здесь ничего сказать, но я могу сказать, что наш генеральный директор не верит в искусственный интеллект, а верит в машинное обучение. Это конкретная вещь, которая работает, уже может применяться, применяется и будет применяться. Осталось данные найти. Да. Алексей. Я думаю, что может применяться, но для этого... Человечеству нужно сделать шаг с точки зрения понимания самим человеком, а что же есть инцидент, как его разбирать, как, его, как от него, от, от реализации атаки защищаться и так далее. Как только мы поймем, каким образом непосредственно люди это могут делать, и применение искусственного интеллекта mm -hmm. после этого станет вполне себе очевидным шагом. Спасибо большое. У нас, к сожалению, время подходит к концу. Да, я хочу поблагодарить своих коллег, которые пришли, нашли время в это сложное для нас пандемийное время нашли силы прийти сюда и пообсудить эти вопросы, которые вас всех интересовали. Я считаю, что у промышленного сока есть будущее, эта тема важная, интересная, и она будет развиваться и будет помогать не только информационной безопасности, но и остальным коллегам, которые находятся в технологическом процессе. Спасибо большое за внимание, всем удачи, до свидания.